Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома Райт. Сегодня я расскажу вам про водителя автобуса Кари Латенин. Перед началом, хочу вас попросить подписаться на канал и поставить лайк. Тем самым вы поддержите меня, мой канал. Устраивайтесь поудобней, а я начинаю. Ты не ешь грибы, блядь! И ты не ешь грибы, нахуй! Ты не ешь грибы, блядь! Ты не ешь грибы, Кари Латенин водитель автобуса, неигровой персонаж, который ведет автобус от Пироярви до всех остановок на шоссе. Это мужчина с короткой стрижкой в очках и сусами, одетый в синюю форму водителя автобуса, состоящую из синей куртки, шляпы и джинсов. Он Новый автобус независимо от времени суток, и его нельзя убить. Есть правила, которым нужно следовать в автобусе, и Кари будет их озвучивать. Он разозлится на игрока, если тот выпьет пиво, покурит, спамит кнопку «Стоп» или покажет ему палец. Разозлив его слишком сильно, вы будете вынуждены покинуть автобус, так как он не будет продолжать поездку с таким бутующим маньяком, как вы. Карри – нервный водитель. Он постоянно проверяет свои боковые зеркала на наличие возможных угроз на дороге, так как он не хочет делать никаких ошибок, и ему будет стыдно, если он это сделает. Например, если он свинут с дороги или застрянет денег по пути, он начнет много ругаться. Карри также не любит обгоняющих, считая их сумасшедшими обезьянами. Когда игрок находится внутри автобуса, Карри обычно едет медленно. Но когда в автобусе будет только сам Карри, он будет ехать на большой скорости, как сумасшедший, и возможно он мог таранить другие транспортные средства, не снижая скорости. Например, у него нет проблем с тем, что толкнуть Яни и Петери, когда они тусуются перед магазином Тайм. Карри получил газовые реплики в обновлении 23 декабря 2019 года. Он всегда смотрит на центральное зеркало, чтобы увидеть, что игрок делает внутри автобуса. Карри носил другую одежду. Он носил рубашку с цветочным узором и штаны, похожие на пижаму. Однако он получил свою белую рубашку галстуки синий синие джинсы в неизвестном обновлении 2019 года. Вот как Карри выглядел до того, как разработчики сделали ему нормальный прикид. Если автобус застрянет, Карри покинет его, пойдет в ключаном направлении ругаясь, и тогда его можно навыкнуть. Блять, пиздынуть ему по голове можно. Вот и конец, друзья. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.